О, боже, что произошло? О, точнулся, все нормально с тобой? Да, вроде все нормально. Где я? Давайте я вас отведу к доктору. Нет, нет, спасибо, все нормально. Черт, что произошло? Полиция приехала. Что за эта фигня творится? Полицейский везде. Пожар? А тут что произошло? А, привет, библиотекарь! Что тут произошло? Сталец, что с вами? Нельзя подходить, простите. Черт возьми, что с тем? Боже мой. Доктор, тут пожар, боже мой. Так. Простите, сюда проходить нельзя. Черт, почему мне нельзя подходить? Боже, пожар, черт возьми. Синее такое сильное было, что прям пожар устроило. О, жители тут, черт возьми. Я пробраться. Вон, тут тоже, тут тоже нельзя пройти. Закрыто все. Черт возьми. Так. Боже мой. Черт возьми. Везде тут разрушение. Руины одни остались, полицейские везде. Простите, сюда нельзя, проход закрыт. Черт. Да, хорошо. Я уйду. Боже мой. Офигеть. Просто настоящие развалины тут одни. Так. Ладно, пора отправляться. Пора всем рассказать. Так. Эй, полицейские. Здравствуйте, что случилось? Я хотела сказать, преступник, который убежал, он побежал туда. Побежал? Да, он побежал в шахты. Покажите это место. Хорошо, хорошо, сейчас покажу. Пошлите. Слушай, друг. Э -э я понимаю, конечно, но там темно. Можешь дать фонарик? Да, хорошо, возьмите фонарик. А у вас есть оружие? Конечно же нет. Так вот, я нашел ружье. Чтоб у вас все это время было ружье. Да, я хотел признаться, что оно у меня есть. Ладно, хорошо. Отдавай ружье и фонарик. Да, держите ружье и патроны от него. Если что, ружье разряжено. Хорошо. Также возьмите противогаз, пожалуйста. Мало ли что. Не знаю, что там может с вами случиться, пожалуйста. Поймайте его. Хорошо. Я его поймаю. Обязательно. Он куда уже убежал. Надеюсь, он не пропадет. Так. Интересно. Раз он сюда от, отсюда прибежал и убежал. значит, там должен быть какой-то лагерь ну, или дом его. Так. Да. Посмотреть, где он. Все-таки жил. Так. Надеюсь, я не заблужусь в этом лесу. то возьми. Как тяжело пройти через эту листву даже зимой. Так. то возьми. О! Что такое? Дверь открыта. Что, отсюда ушел? Так. Пистолет? Золотое яблоко. Так, ладно. Походу его дом. Черт возьми. Офигеть. Он, Походу плотно жил прямо к горе, чтобы он сливался прямо с листвой. Вообще не видно. И даже кое-как заметил. Чё? блин. Ай. Так, ладно. Офигеть, пистолет. И вообще, зачем он спрятал в этом доме пистолет? Так. Раз у него есть пистолет, значит, у него есть и ружье. А ружье, видимо, он спрятал в доме машиниста. Слава богу, что я нашел пистолет. Пистолет пока он не взорвал этот дом. Так. Надо идти помогать полицейскому. О, что с ним случилось? Вдруг прямо сейчас он уже... Уже его поймал. Или хуже. Застрелил. Не-не-не-не-не. Лучше не надо. Надо наибыстрее до него добраться. Ты до этой шахты выбраться Так. О, боже. Наконец-то я добрался. чем я залез на какую гору? На какую гору залез я вообще? Зачем? Так. Отлично. Спускаемся в атаку. Все. Побежали. Боже мой. Сейчас так светло стало. Сразу видно в шахтах, где что находится. Ай. Так. Вот они, я продолжу. Вот эти те самые шахты, продолжение. А вот и спуск. Так. Отлично. Я добрался до них. Фух. Все. Есть наконец-то. Так, эй, полицейские, вы где? Полицейские, полицейские. Кровь. А, полицейский, полицейский. А, черт. Полицейский, черт возьми, фигня что творится тут? Мы же, О, боже, его без. А. Ну, он не забрал. Черт! А, кровь! Он, походу, его ударил. Так, надо надеть этот кислородный. Сейчас надо надеть эту газовую маску. Я дышать уже не могу. Фух. Ну, вроде сейчас получше. Стоп. Бур включил. Там кто-то есть. Черт, черт, боже мой. Так, ладно, ладно. Все-таки, все-таки. Черт, возьми. Так, надо ему отдать ружье. Ладно, все-таки. Так, наверное, пусть держит в руках на всякий случай. Так, так. Эй, ты! ха ха ха Мы встретились. Привет. Ты кто? Ты что, не знаешь меня? Кто ты? Хе-хе-хе. Кто вы? вы? Привет. Чёрт возьми, вы кто? Ты что, не узнал меня? А где а мое оружие? А черт! Быстро встал. А черт, тут, а воздух. Сейчас ты бы умрешь. Нет, пожалуйста, не трогайте меня. Что это было? Отлично, слава Богу. А, Полицейский? А, фох, наврать тебя вас. Спас. Спасибо! Спасибо, что вы меня спасли. Ой, да ладно. Черт возьми. Он мертв. Отлично. Интересно, кто это был? Боже. Кто это вообще? Черт, надо выключить этот бур. Фух, вроде выключил. Так, черт, возьми. Боже мой, мы наконец-то его поймали. Черт, возьми, это какой-то бизнесмен что ли? Весь в черном. Ты его застрелил, все-таки зачем? Ай, черт. К сожалению, мне пришлось его застрелить, иначе бы тебя бы не стало, да. Но зато мы живы вдвоем. Пора вызывать поли, пора вызвать всех остальных. Пошли. Фух, отлично, наконец то этот кошмар закончился.